Мои родители прошли всю Великую Отечественную войну. Отец закончил войну в Берлине, а мама в далеком Халкинголе. И я буду голосовать за те поправки Конституции, которые не дадут и шансы исказить нашу историю, попрать память о наших героях, глумиться над могилами моих предков. Важно прийти и проголосовать.